Привет, аудитория. У нас футбольчик, плей-офф Лиги Европы. Хочу рассмотреть матч между каталонской Барселоной и турецким Галатасараем, который пройдет у испанцев дома. Ну, ладно. Последние два месяца Барселона показывает сравнительно хорошие результаты по крайним пяти играм. Я бы сказал, что вообще красавчики. Есть, правда, вопросы с обороны, но, в общем, уже неплохо. Отлично они отыграли с Наполи в предыдущем туре Лиги Европы. 4-2 с Наполе пару месяцев назад Барселона могла только вообще мечтать о таком результате. Сказывается, конечно, работа Хави на посту главного тренера. Постепенно игра испанцев начинает напоминать старую добрую Барселону. Ну, у Голдсрай же, наоборот, все печально. В чемпионате она даже не входит в десятку своей турнирной таблицы. Вылетела из Кубка, проиграв команде 2-го дивизиона. Короче, чередует победы с поражениями. Ну, единственный положительный факт это то, что команда в Еврокубках еще ни разу за пять игр не проиграла. Ну, не особо я верю, в принципе, в Голдсрай, Смотря на статистику личных встреч, там далеко все не на стороне турков. Но хочу заметить, что Галтесарай может похвастаться в крайних играх неплохим нападением и хорошие, да, в принципе, можно сказать, что хорошей реализацией моментов. Плюс результативно довольно-таки играет на выезде. И думаю, что вполне может забить Барселоне, которая показывает открытую игру и пропускает почти в каждом матче. Поэтому тут я. Наверное, попробую поставить на то, что обе забьют, и коэффициент на это неплохой 2.35. Вы же оставляйте свои мысли в комментариях, подписывайтесь на канал. Стараюсь сделать для вас адекватную аналитику, подбирать интересные коэффициенты. Все, давайте пока до следующего обзора.